притча горелый тост. Однажды вечером женщина приготовила ужин после трудного рабочего дня. Она положила перед мужем десерт: блюдо с вареньем и горелый тост. Не слегка сожженный, а полностью почерневший. Мужчина съел свой тост и спросил наблюдавшего за этим сына, сделал ли он свою домашнюю работу и как прошел его день. После ужина жена извинялась перед мужем за неудачный тост но он сказал ей, милая, я люблю горелые тосты. Позже, когда сын пошел пожелать отцу спокойной ночи, мальчик спросил, действительно ли он любит сожженные тосты. Отец положил руку на плечо сыну и сказал, твоя мама весь день трудилась на работе сегодня, у нее выдался нелегкий день, и она очень устала. А кроме того, сожженный тост никогда никому не помешает, но ты знаешь, как ранят резкие слова. Мальчик внимательно слушал, а отец продолжал говорить, «Знаешь, сынок, наша жизнь полна несовершенства, и люди в том числе. Я тоже не идеален. Часто забываю про дни рождения и памятные даты, как и многие другие люди. Но я за эти годы узнал одну важную вещь. Нужно научиться принимать недостатки друг друга и радоваться, что между нами есть различия. Это небольшой секрет помогает создать искренние и длительные отношения. Люби людей, которые радуют твое сердце и не держи зла на тех, кто этого не делает.